Создал оружие на основе новый 6. Вьетнам и ЛАОС были полигоном для испытаний. Его агентурная сеть по всем Соединенным Штатам только и ждет сигнала выпустить новую 6. В США оторвались данным давно Коммунисты ждали, не готовит. А я что могу сделать? Ты знаешь о спящих агентах? Я пытаюсь помочь! Драгович использует особые коды для связи со спящими агентами. Все эти цифры передаются из одной точки, Мейсон. Скрытой точки. Чего вы взяли, что я знаю, где это? Ты был в ворокуте, Мейсон. Мы знаем, что там делают. Они запрограммировали тебя. Ты можешь расшифровать эти кудри. Резнов никогда... Стой! Мейсон, мы уже на грани войны. Где станция связи? Где станция связи? Драгович держал нас, как крыс в клетке. Мейсон! Мы теряем его. Мы все, братья. Мы все пленники. Лоус. Это все. Мейсон. Мейсон, слышишь? Вот. Драгомич с нами играет. Мы крепко влипли. И отлично это понимали. Боуман всклипывал. Он сдался. И его можно понять. Боуман! Я устал. Скорее бы все кончилось. Ты зря это, Боуман! Чёрту! Чарли! Боуман, нет! Ты труп, американец! Последний шанс. Играй. Или умирай. Я тебя не боюсь. Сволочь коммунистическая. Боуман! Боуман! Ах ты, сукин сын! Дальше. Я вас всех перебью! Не трогай меня! Вот. Чёрт. Сволочи! Они еще поплатятся. Ты молчи! Игра! Какой план? Я думаю, я думаю! Молчать! Наш шанс, Мэйсон! Попробуем! Окей! Баба-баб! Меня ты не убьешь! Теперь ты стреляй, ну! Чрт! Теперь, теперь давай! Аймлайн! Готов! Игра! -up -up. На 6 и на 8. А ты уехал? Русский, давай! Пошли. Этот убит! Дон, дай, джун, дай. Угроза устранена. Дон, дон, дон. Не дай уйти этому ублюдку. Он предупредит Кравченко. Он не уйдет живым. Не нарезаюсь! Прикрывай! Вот, это дерьмецо пытается смыться. Вали его, моя! Далеко не уйдет. Готов. Забомана! Забомана! Пошли! У нас времени в обрез! Комплекс Кравченко недалеко. Пришел его последний день. Ди... Вон вертолет. Мы захватим его. Ух ты, заедает. Давай, чини. Кравченко приказал нам вернуться на базу. Мейсон, огонь по готовности. Готов! Группа цели устранена! Цель уничтожена! Все чисто, полетели! Ладно, что на борту. Блоку В 32 12-миллиметровая носовая. Похоже, они готовы к Третьей мировой. Система заряжания включена. Обороты в норме. Беру управление. Система заряжания включена. 12-миллиметровая пушка готова. Полная мощность. Готов? Готов. Я поднимусь на уровень верхушек и передам управление. Все чисто. Сообщу о появлении целей. О любых вражеских целях, ясно? У нас есть координаты комплекса Храпченко. Пойдем над рекой. Понял. Передай управление. Давай. Смотри в оба, чтобы нам яйца не подцелили. Принято. Брышка! Это чернообщит! Мы подбиты! Сампаны велики! Похоже, данным отсут 50-й калибр! Зачистим! Это Горький 63! Горький 63! Укажите свой курс, прием! Вот это дело! Как слышите? Горький 63. Укажите свой курс. Прием. Внизу дорога, захвативая Чарли. Видите, на правую в 50-й, 50 50 за рекей. повторите 63. Прием. Новский 22. Объект переместился в квадрат к 4 Прием. Движется с высокой скоростью. Глаз понял, прием. Поезд, назовите себя. Командир наземных частей. Назовите себя. Вышка это Номский 20. Север. Держись, реки. Ракеты кончились. Дикая из зарядки. Эй, захвачена! Спокойно! Эй, захвачена! Эти ребята не будут сбивать вертушки. Чарли перекинули трубопровод через реку. Бей по нему и Подуха! Гусли Хайнде! Орудие! Быстро! Быстро! Бей по нем кипроводу! Удержать позицию, товарищи! Не отступать! Ракеты кончились! Все какие-то Ну вот, комплекс Красилька должен быть в плане. Здесь! Yeah. Я подбит! Ты где? Давай! Давай! Здесь! Проходи сбоку! Цель движется! Вон, отвезели! Черт! Мы не удержимся под таким огнем! Назад! О oh, да! Один готов! Второй на очереди! Есть! Получайте, сукины дети! Скрафтенка чуть южнее. Садимся на вырубке. Тут не обязательно скрываться. Антроп. Этот убит! Бери огнемец. Отпалим хвост этим ублюдкам. Кто это? Эй! Эй! Спасите! Эй, Сэм! Помогите! Это ты? Лизнов, я тебя вытащу. Тут Кравченко. Думал, ты погиб. Меня захватили на реке и притащили сюда. Рейсер, что, черт Меня возьми, готовили к депортации в Можно вытащить их! Драгович хотел сам решить мою судьбу. Теперь мы сами решаем, резнов Мы должны убить Кравчика. Сюда. Вот вас! Отводят! Меняют стрелять! Побежаю! Я вижу! Это я! Вижу! Я, я вижу! Вы что, здесь? Вот они! Вот они! Дай, мы же! Вот они! Дай, мы же! Дай, Le vide, vous voyez dégâts ! Enlève, à l'état d'un ! Sûr d'un ! этот раз, Мэйсон. И опять... Надо было убить тебя в Аркуте. Ты попался, сукин, сын. Ты умрешь со мной. Спокойно, Мейсон. Вот. Ты Цел. Ты Цел? Мейсон. Признав. Кравченко мертв. Драгович. Кравченко. Штайнер. Должны умереть. Где станция, передающая цифры? Все должны умереть.